Считаю, что в этом ничего такого особенного нет. В случае, если увидите видите верхушки деревья, воду, то все эти сны хорошие. Такой вот, такой, вот интересный, такой вот интересный эпизод. Одна из учениц моей школы начала проводить обряды, которые связаны с закручиванием стихий. Помните, аюке хунза? Ампе Кехунза Хунза и так далее. Вот я давал мантры, которые могут заставить в течение там часа появиться дождю или появиться ветру или появиться холоду и так далее. Об этом рассказывал на одной из старых ступеней, по-моему, на третьей старой. Это назывались мантрами колачакры для управления э, погодой. Такие тайны я их как бы в открытом виде не даю. И вот ученица решила. В дождливую погоду убрать этот дождь хотя бы на час для того, чтобы собрать цветы. И после чего накрутила, и у нее появился сумасшедший фурункул или конъюктивиты там очень тяжелое такое состояние. Ну и общаясь со мной, говорит: как-то так очень странно, потому что взяла я это, и после этого у меня это появилось. Почему так? Может, это так наказали? Вся тема заключается в том, что когда вы начинаете работать с другим человеком или когда вы вы начинаете работать с стихиями или когда вы начинаете работать с чем угодно там есть правила. одно из самых важных правил которые существуют это делать все не от себя а делать все через свое духовное имя то есть целительством заниматься не как там андрей дуйко а как там духовный и дальше духовное имя. Ну, вот таким образом, если это делается через духовное имя, таких побочных эффектов в вашу сторону не возникает. Кстати, пользуясь случаем, а, несколько слов еще о духовности и доброте. Чем лечит человек другого человека? Самый простой способ вылечить человека это сказать себе: Я добрый человек и ощутить в себе эту доброту. Потом приложить руки к тому месту, где у человека болит, отвернуться и думать о том, как вы испытываете состояние доброты. Вот это состояние доброты не нужно ничего представлять, никакая энергия никуда не лить, не течет там ничего этого не происходит. Вот это состояние доброты и есть то, чем в самом начале человек лечит другого человека. Это самые простые эзотерические практики.